Добрый день, город Сургут, север Тюменской области приветствует вас. Меня зовут Алексей, Десять лет назад организовал бизнес в сфере ЖКХ. Сейчас являюсь руководителем, директором и собственником управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных жилых домов. Первое знакомство и первый посыл к ознак к знакомству с инвестициями где-то около пяти лет назад был. Инвестирую в криптовалюты, инвестирую в майнинг. Параллельно понял, что та жизнь, которой я жил в течение 10 лет, безумная жизнь с утра до ночи, которая была направлена на работу в своем бизнесе, причем за зарплату, ничего этого не дала. Не дала мне капитала, не дала мне какой-то Морального удовлетворения, кроме того, что были вероятности потерять семью, минимально общался с детьми, с женой, с друзьями. И вдруг в голове что-то щелкнуло, Открылся канал. И такое ощущение, что в него, как из рога изобилия, полилось. Услышал о Роберте Киосаки, начал читать Роберта Киосаки, услышал про Баффета. Конечно, я раньше слышал про Баффета, но как-то мой мозг не, не принимал его для себя. А Брайана Трейси услышал, Наполеона Хилла. Затем, посмотрев «Время миллионеров» реалити-шоу Максима Тимченко, начал следить дальше за его видеороликами. И в одном из вебинаров Максим Тимченко представил Максима Петрова. А дальше появился курс, экспресс-курс Максима Петрова. Такое ощущение, что... Двери начали открываться одна за другой. До знакомства с Максимом об инвестировании, как таковое, слышал только какие-то общие понятия, только слова, акции, там, биржи, фонды. Ну, то, что немного подчеркнулось в книге Киосаки, также из тех видеороликов, которые на YouTube от Максима. И понял, что необходимо формировать финансовую грамотность. И понял, что без Максима Петрова здесь мне не обойтись отозвалась тема семейного капитала. знаете, картинка сложилась. Такое ощущение, что последний пазл найден. Почему Макс Capital и Максим Петров? Да потому что здесь я увидел не просто вещателя, а именно человека, который обладает огромным опытом и который искренне хочет поделиться этим опытом со мной. Нет сомнений, что изучение мира инвестирование будет осваиваться с Максимом Петровым. За короткий период работы с Макс Кэпиталом и его капитаном появилась уверенность в том, что тот формат обучения, который применяет Максим, где необходимо выполнять домашнее задание и ты не откроешь следующий урок, тем более, если ты его не посмотрел в прямом эфире, то ты не откроешь следующий урок и это тебе не позволит, если ты не выполнил домашнее задание. Поверьте, это мощный инструмент, мощный стимул для того, чтобы выполнять, выполнить это задание и шагнуть дальше. И на основе того материала, раздаточного материала, который дает Максим в своих вебинарах, достаточно глубоко проанализирована финансовая сторона жизни моей семьи. И знаете, здорово ощущать, что формируется цель. Формируется цель целей и формируется план. План действий, четкий план действий по их реализации. Такого в голове мне никогда не было. И благодаря Max Capital я могу получить больше, и то, что я смогу получить, смогу передать их своим детям, создав семейный капитал. Кроме этого, Максим Петров дал мне мощный инструмент мотивации на успех. Это дневник успешного человека. Вот уже две недели завершается, как я работаю с данным инструментом, ежедневно подводя итоги своим успехом, которые у меня в течение дня воплощается в моей жизни. Очень глубокая проработка дня происходит, очень глубокая проработка сознания, что получаешь от этого огромное удовольствие. И, знаете, хочется это делать и делать. Действительно, мозг стимулируется на то, чтобы получить завтра очередной успех. А еще если рассказать, что делается с большим желанием и удовольствием, то открыт инвестиционный счет, открыт боркерский счет. Ведутся встречи с страховыми компаниями по изучению их продукта для того, чтобы создать финансовую безопасность. Ежедневно контролируются расходы. Становится на ноги бизнес, который вновь открытый, для того, чтобы росли доходы. Начал движение вопрос, который у меня полгода завис, который я не знал, как к нему подступить. На основании того, на основании того что дал Максим информацию об ипотечном кредитовании, я понял, что та недвижимость, которую я хотел купить, ее нужно сейчас покупать. И самое главное, что появилась железобетонная уверенность в завтрашнем дне. Считаю, что опыт и знания Максима Петрова и ту миссию, которую несет компания Max Capital, очень нужна людям, для того, чтобы они поняли, что можно быть счастливым. А в заключение хотел бы добавить, что моя жена – тоже заказала «Дневник успешного человека».